Ароматизаторы Харви. Классические и популярные на протяжении многих лет ароматы для бани и сауны. Посещая парные, мы сами сравнивали данные составы с многими другими и действительно ароматы Харви хорошо и полностью испаряются и держатся долго. Харви Эвкалипт. Классический аромат, представленный абсолютно в любой порядочной линейке ароматов. Наверное, я перебрал, можно меньше наливать, конечно. Но мы попробуем его заценить хорошенечко, поэтому, в принципе, годится. Не, ну это классика. Отличный баланс у аромата. То есть, вот не больше, не меньше, чем нужно. В принципе, всем можно его рекомендовать. Самым важным в хорошем аромате считается правильное соединение эфирного масла с водой. И чтобы это полностью получилось, финны используют специальную спиртовую присадку, благодаря чему аромат, испаряясь, не оставляет следов на камнях. И как мы ранее говорили, запах держится долго и легко полный испаряется. Чтобы в этом убедиться, остается только посетить сауну, где используется аромат Харри.